Оп, оп оп оп оп оп оп оп вечер вечер вечер, свет огне движения ног. Руки выше, ты все ближе. Мы танцуем танец пол. Мы танцуем танец пол. Танцуем, танец поп. Мы танцуем, танец поп. Ну там тут идемть по. Ну там тут идемть по. Ну там тут по. Танцуем танец по.